Вы думаете, это легко? Быстро заморить червячка. Если каждый станет делать это по-своему. Но есть проверенное оружие против голода. Сухарики-компашки. Аппетитные сухарики из белого хлеба с яркими вкусами отлично удаляют голод и сохраняют компанию. Компашки. Замори червячка. Компания Сибирский берег.